Биз Аллах Субханаху Вталя берген мы замдард алб кире ликеле. Много биз ойлуп тапкан мы замдардик каласак визгортевиз каласак бузайевиз. Элине куркуну چۈن элине күчүрүп болгон башка бреллерди эрчит башкаручулар. Эй өнүккөн мамлекеттердин бардык дини мызамдар негизин дүйнү кирет. Многун бизге айтпайт. Уважаемые кандидаты, скажите, как сделать так, чтобы вот этот принцип главенства закона применялся абсолютно ко всем и одинаково? Мы к тебе, Карстанбек, mm -hmm. пожалуйста. Мири мы президент, <говорит> мели парламент, бар, И этот.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 я в Киргизии был а много бисаюлях тапкан, мызамдарыдых, каласак, визгортевревиз, каласак, бузайевревиз, каласак, адкарауз, ингайлу кезд адкарауз, ингайсус кезде чанукой уз. Мундан 80 80 мусульман бундеп, есептеген нель, везде тапкан, башкакчактан кочургом мызамдар минин, везде 5 вак намазу берген мызамн хемнике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 Такие Аллах ТАЛЛА береген мизандарызде кризмейнче, меня не могу санарошакулабыгундам башта, меня ничего не это. Яшо умалбуйту андар, ей вону кон мамилеке тирн бардыг дини мизандар негиндуну келед. Многому бисги айтпайда, многому бис курбуй. Какие мамилеке тунуваткам сакараган негиндде, генерисинде бар. Абиз намаз оканул жеда, яшо рауз, хоркоуз, адам келеваштаи тиртинем Кайф таал а меня полиция ужин пайда, волбой.